Всем привет! Это видео об обновлении PigSpider 3.5. Мы подготовили три крутых больших обновления и несколько чуть поменьше. Как обычно, я расскажу в этом видео о том, как настроить программу, чтобы с ними работать и какие практические кейсы применения этих фич. Так что, поехали! Итак, первое большое обновление – это интеграция с Яндекс Метрикой. Огромное количество пользователей нас спросили об этом и вот она готова Итак, для того чтобы включить эту интеграцию нужно зайти в настройки на вкладку яндекс метрика здесь можно добавить несколько аккаунтов яндекса и затем для каждого из них можно выбрать какой сайт для какого сайта мы будем вытягивать данные выбираем нужный нам сегмент который настроен и диапазон дат сэмплирования здесь нет поэтому можно не переживать также можно выбрать устройство, с которого, трафик, с которого нас интересует. И для пользователей из Украины э, можно использовать прокси для того, чтобы обращаться к Яндекс Яндекс.Метрике, потому что в Украине она заблокирована. Э, нажимая эту галочку, нужно понимать, то что э, прокси будет использоваться со вкладки «Прокси». Поэтому там что-то должно быть уже добавлено, и э, это прокси не должно быть забанено в Яндекс. После настройки интеграции нажимаем «Ок», сканируем сайт, который связь с которым у нас есть и после того как сканирование завершено Spider обратится в метрику для того чтобы вытянуть данные как это будет в итоге выглядеть на вкладке параметры вы выберете нужные вам параметры здесь есть посетители визиты показатель отказов сколько времени на сайте проводили пользователи и достижения любой из целей тут нет такой кастомизируемости как в google аналитики то есть мы не можем отслеживать достижения каждой отдельной цели, но мы можем отслеживать, сколько всего было достижений целей на странице. И также просто показатель конверсии, то есть процент, сколько достижений от общего показателя посещения страниц. И показатель электронной коммерции, то есть какое количество покупок здесь было и какой доход. Тоже тянется просто из API Яндекс Метрики. На основании этих данных мы строим несколько отчетов. Первый это на дашборде... красивая диаграммка которая показывает сколько страниц индексируемых и неиндексируемых получают трафик или не получают трафик. И соответственно есть ошибки на боковой панели которые об этом говорят. Здесь три новых ошибки это Яндекс Метрика максимальный показатель отказов Яндекс Метрика неиндексируемые а, страницы с трафиком, и яндекс Метрика индексируемые страницы без трафика. В принципе, тут все просто и аналогично мы добавили это в PDF-отчет. Также на вкладке «Сводка» будет тоже разбиение, потому получает трафик страницы, либо же нет. В принципе, по Яндекс.Метрике это и все. Надеюсь, это поможет обогатить ваши данные после краулинга уже прикладными результатами из аналитического сервиса и это поможет вам в вашей работе. Следующее улучшение это интеграция, не интеграция, это проверка хрифлангов. Покажу на примере сайта Apple.com, потому что у них огромное количество хрифлангов. Для того, чтобы это использовать, мы переходим на вкладку "Продвинутые", нажимаем "Сканировать ссылки из тега link хрифланг", и это значит то, что если эта галочка стоит, то мы точно будем сканировать все ссылки из хрифлангов, даже если выключили сканирование всех внешних ссылок, поддоменов и прочего, если есть хрифланг даже на другой вообще хост мы все равно его добавим в основную таблицу, чтобы его проверить значит на боковой панели в вкладке параметры есть два новых параметра для хрифланга это языковой код хрифланга и хрифланг ссылки языковой код хрифланга показывает к какому, собственно говоря, языку относится эта страница конкретно то есть что указано на ней и какое количество хрифлангов на ней заданы на другие Переходя по ним, мы здесь увидим э, страницу, на которой они стоят, какой языковой код, какая, какой итоговый URL, индексируемый он или нет. И есть ли связь того, что с страницы А стоит хрифланг с определенным языковым кодом на Б, и какой у него там стоит хрифланг. То есть как он себя сам обозначает. Потому что мы затем определяем много новых ошибок и это помогает э, отслеживать, какие из них были заданы неправильно. Итак, на основании полученных данных мы потом строим новые отчеты. Всего у нас получается 9 новых отчетов. Мы проверяем на то, правильно ли идет связка между ними, то есть совпадает ли код, который задан, на хрифланговый код, код, который ссылается на ту страницу, с тем, как та страница себя определяет у себя. Есть ли дубликаты и множество других. Всего здесь их 9 ошибок. На дашборде мы строим а, такую красивую диаграмму тоже, где показываем страницы, на которых хрифланг внедрен корректно, где есть какая-то ошибка и где хрифланг отсутствует. И аналогично можно потом экспортировать все эти отчеты. А, значит, тут появилась масса новых, здесь 7 новых отчетов специальных, то есть переходя на экспорт, специальные отчеты по ошибкам, здесь будет 7 новых, которые можно отдельно выгрузить. И также есть один-два, точнее, больших отчета из массивных отчета из базы данных Excel. Это все урлы хрифлангов и сводка по хрифлангам. Мы очень много времени провели, чтобы это реализовать. И, надеюсь, это вам поможет проверить правильность задания этих, ну, правильность задания хрифлангов на мультиязычных сайтах. Итак, хрифланги, Яндекс Метрика, и мы переходим к моей любимой фиче это мультидоминое сканирование что это в себе несет раньше для того, чтобы просканировать много сайтов одновременно вам нужно было сканировать их всех отдельно то есть, либо же это вы создавали новые окна, в каждом из них вы сканировали отдельно сайт, либо же по очередности теперь это можно сделать в рамках одного проекта как это реализуется? вы можете из буфера обмена либо же там добавить сюда, ввести вручную множество хостов и, э, включив настройку на вкладке основные, включить мультидоменное сканирование, спайдер начнет идти в глубь каждого из них. Как это работает? Если у страницы глубина равна 0 то есть вы ее добавили из буфера обмена либо что-то такое, то спайдер начнет сканировать их всех поочередно в кажд... ну, глубь каждого. Тут Объясню, зачем это может быть нужно. В первую очередь, если вы, допустим, занимаетесь поиском дроп-доменов и хотите на списке множества доменов найти, какие ссылки есть, ну, трастовых доменов, найти ссылки, которые уже ведут на домены, которые дропнулись, то есть, которых истек срок регистрации. Вы задаете здесь список э, таких доменов, нажимаете «Старт» и программа идет вглубь каждого из них, а потом вы экспортируете отчет, все внешние ссылки и... В чекере, допустим, проверяете дату истечения таких доменов, и если они уже истекли, то можете забрать их себе. Кейс, который более, допустим, мне кажется, может быть более массовым, это поиск контактов на сайтах. Очень часто нужно получить список контактов с множества сайтов. И, конечно, неудобно проходить каждый из них отдельно, потому что контакты могут быть не только на главной странице, но и где-то там на странице о нас, либо же контакты, связаться с нами, что угодно. И тут не хочется как бы идти вглубь каждого из них. Потому можно задать список доменов в спайдере, просканировать их, перекинуть этот список в чекер, включить параметр email-адреса, либо же номера телефонов и получить все эти контактные данные очень быстро. Есть также вариант, если у вас, допустим, сетка сайтов, и вы хотите проверять, все ли правильно на них, нет ли каких-то ошибок. Либо же, если вы работаете в компании, у которой много сайтов, и вы хотите регулярно проводить аудит, Каждого из них, то тоже не всегда удобно разделять их на несколько проектов. Тут можно сразу же всех закинуть, и программа покажет ошибки по каждому из них. Хочу заметить, что функция мультидоминного сканирования доступна только для пользователей про тарифа. Почему так? Мы считаем, что это фича, которая нужна действительно профессионалам, которые будут пользоваться про тарифом. И мы расширяем его функционал, стараемся в каждом новом релизе будем добавлять какую-то полезную фичу для вас. Поэтому следите за обновлениями, и я думаю, вам это очень понадобится. Я буду скоро готовить кейс, потому как очень круто использовать эту фичу и прям конвертить ее в целевые нам результаты. И, в принципе, по мультидоменному сканированию тоже все. Итак, три крутые фичи. Это интеграция с Яндекс Метрикой. Анализ хрифлангов и мультидоменное сканирование. И предлагаю перейти к чуть менее заметным изменениям. Покажу на примере вот этого проекта. Значит, первое. Раньше в программе появились понятия индексируемые и неиндексируемые страницы. И определение их происходило потому, закрыта ли страница от сканирования или от индексации, какой код ответа был у страницы, либо же это HTML-страница или нет. И в принципе понять, индексируемая или нет, можно было только используя внутренние фильтры, индексируемые, не неиндексируемые. Теперь мы добавили параметр индексируемость, он находится в группе сканирования индексация, индексируемость, и отвечает true, либо же false. Это позволяет, допустим, когда выгрузили эту таблицу, быстро профильтровать все урлы по этому параметру и складывать какую-то более глубокую отчетность. Теперь есть такой параметр, это круто. И добавили, используя этот параметр, добавили еще несколько ошибок. Первое это страницы, у которых они индексируемые и у них есть get параметр в url. То есть причина появления такой ошибки в том, что get параметры это главный источник дублей на сайте если страница индексируема, то, конечно, лучше было бы, чтобы, у нее, чтобы она не была динамической. Поэтому э, мы добавили эту ошибку в низкую критичность. Потому что это не всегда ошибка. Как бы если у вас так работает сайт, то окей. Но на всякий случай обратите внимание, что вот тут такая ситуация. Затем ошибка э, canonical, который ведет на неиндексируемую страницу. То есть неиндексируемый канонический URL. Как это работает? Если со страницы есть Canonical на другую, то мы проверим, а индексируема ли та страница. Для того, чтобы просто, ну это достаточно критичная ошибка, если Canonical ведет на страницу, которая закрыта в роботсе, либо же отвечает там 400-500 кодами, поэтому это в красной группе. И также э, появилась, опять же, низкая критичности ошибка, Canonical, который ведет на другой хост. Не всегда это ошибка, это нормально, но это явно пункт, который стоит перепроверять. В принципе, у меня все с релизом 3.5, так вот быстро пробежались. Надеюсь, что это помогло вам быстрее разобраться в апдейте Netpeak Spider. Если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в комментарии к видео, либо же к посту, либо же обращайтесь к нам в онлайн-чат, мы всегда рады вам ответить. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Скоро будут новые крутые видео. Трафика вам и хорошего настроения. Пока-пока.